Так, сегодня у нас шестое. Ой. На улице холодно, тут сильно-сильно почему-то дует. А видите с этой стороны? Ох. Так, здесь у нас в порядке. Тут труба прикрыта. Я спускаюсь в подвал с фонарем. Тут у меня фонарь. И из подвала сильно дует. Вчера мы с Игорем выгрузили. Вызвали машину санизатора и выгрузили много-премного. Боюсь ошибиться, сколько? Пять или шесть, наверное, этих бочек. Заплатили деньги. Но мы только устранили часть проблемы. Потому что здесь вода. Вчера вода доходила до лесенок, прям до ступенек, вон сырость, где. Вот. Немножко вода уменьшилась. И причину мы не устранили. То есть вода как текла, так и течет. Что выяснилось? Что у нас выяснилось? Сейчас я посмотрю, просвечу. Мы... Здесь вот окошко вентиляционное, вот в первом отсеке, вон там оно, если его видно. Вот сюда мы закидывали шланг. И он выкачивал воду. Вода упала на 20. На 15 точно сантиметров она ниже стала. Но она все равно ведь добавляется. Откуда же она добавляется? Она добавляется вот из того отсека, где стоит дверь. И там она течет из стояка, где вырвала, вырвала ревизию. Вот эта стенка. Внутри у нее идет стояк. 31-го, это она была вообще мокрая. Сейчас вот она внутри прямо. Вот здесь мокрая. Туда сейчас, если я пройду под двери, то я увижу что-то еще. И вот оно у нас где гнездо истины-то. Вот оно где. Вот это стояк. Из двенадцатой, четырнадцатой квартиры. И он причем. Может даже это не эти квартиры. он, причем, похоже, похоже, он пластмассовый. И здесь стоит тройник с ревизией. Из этого тройника, если кто-то спускается, все течет вот сюда. Это трасса тепловая. А все помещение называется, я так поняла, бойлерная. Вот. Тут трубы всевозможные, утепленные. Это наше, это наше тепло в доме. Но сейчас утро ранее никто не смывает ничего, поэтому здесь пока просто капает. А если кто-то смоет, либо в ванной помоется, здесь течет ручьем. И вот куда же она уходит-то? Вот это вот уходит сюда, в стену. Сейчас я с этой стороны посмотрю. И вот она где. Вот она где выходит. Пластмассовая эта труба. И потом она куда переходит. Вот она. Не видно. Куда она переходит. Сейчас посмотрим куда она переходит. Она переходит под проходом. Вот под проходом она оттуда вышла. Сюда идет. И вставляется в другой стояк. Здесь вот сухо, вот эта труба, которая под, под коридором идет, она сухая, а все именно там, безобразие это вот там. Ну вот здесь вот Игорь постелил трапик такой из двери, туда мы можем пройти, ну а вдоль коридора, конечно, тут идет озеро. Вот Игорь вот тут раз это озеро в октябре месяце убирался тысячу рублей. Потом мы снова с ним убирали это озеро. Но вот здесь бардак. Мне кажется, он никогда не это... Не могу снять никак. Тут много воды. Вода тут много воды. Выше бортика поднялась. Ну вот еще раз показываю вот эту вот причину. И здесь сосор. И ее надо чистить. Причем почему-то этот подперт кирпичиком вот это... Ну, якобы, чтобы было 45 градусов, наверное. Хотя стояк сверху идет, вот он пластмассовый, сверху идет, сюда поворачивает. И вот сюда, через стеночку. Вот сюда выходит. Здесь сухо все. Вся вода вот здесь скапливается. Здесь надо почистить. Не знаю, кто это будет делать и когда. Но хотя, в принципе, тут можно стать вот на эту трубу. Стол-то не обязательно. Кто и когда это сделает, я не знаю. Озеро копится. Шланг, этот тросик я купила. Кто будет делать, я не знаю. Ну так запах это не особо. Но это только одна часть проблемы. Это одна часть сердца. У нас еще одна часть есть. Она в глубине вот там дальше находится. Сейчас я попробую ее осветить. Смогу или нет, я не знаю. Вот я нахожусь Нахожусь сейчас под 15 квартирой. Вот здесь выходит канализация сверху. Но тут все нормально, все сухо. Вот это вот окошко суховое, в которые кошки наши ходят обычно. Вот этот отсек тоже под 15 квартирой. И сюда приходит, откуда эта труба сыроватенькая. Она приходит. Тут что-то вовсе какая-то дырка, какая-то вовсе дырка. Оттуда идет, но ну, это походу какая-то старая. А почему она, интересно, совсем пустая и сухая? А здесь нормальная, сухая, нормальная такая. Два входа. Значит, слева крыла из отсюда войдет, собирается туда вниз куда-то. А она походу под низом что ли идет? А куда она идет под низом? Прямо под землей? Здесь вот старая, прорванная, помененная, видимо, труба каналия, которая должна выходить туда. Но в ней есть какая-то водичка. А вот это вот она идет. это вот она идет и в колодец туда. В колодец, который напротив входа находится. Вот это вот окошко, где бегают кошки. Хорошо. Получается, что вот по этой... В дырявой трубе. Там засор, который должен выходить вот сюда, по этой дырявой трубе. Как я понимаю. Вот тут не находится. Такс. Что еще? Надписи наскальные какие-то тут, росписи. Кавказ. 89. Северный. Город Невинный. Пышма. Это наши солдатики писали. Нифига себе. Черкес, 89-й год. Ха, прикольно. Лёва, здесь был Лёва. Ребята, служили собратики когда-то так. Ну что же, я выяснила. Ничего я не выяснила толком. Итак, итак, ребята, купила я тросик. Вот он. Трос сантехнический. Толщина 8 Миллиметров и длина пять метров стоит он девятьсот шестьдесят рублей. Где-то у меня вот чек. Сейчас я чек покажу. Вот чек девятьсот рублей. Гибкий восемь миллиметров с ручкой. Гибкий вал называется. Кроме этого, я взяла 5 лампочек, вот таких, чтобы в подвале сделать свет. Патроны у меня должны быть. Парочку я найду патронов, чтобы сделать свет. И мало ли в подъездах будет. Мало ли в подъездах перегорят лампочки. 90 рублей на лампочки потратила. 960 рублей потратила на трос на этот вал. Еще я купила ферри, для того, чтобы потом, когда мы трубу прочистим, можно было ее промыть этим средством. Оно стоит 50 рублей. Ну, 50 с копейками там. Сейчас я... Вот ферри я еще взяла. Такой ферри. В, в пятерочке. 50 рублей. Вот. Сейчас я составлю акт о том, что израсходованы были средства на аварийку. На эти цели. Теперь в нашем доме есть свой сантехнический трос были там покороче конечно, и стоили они 300 рублей но они 3 метра, 2 метра и 5 миллиметров у них толщина но это для того, чтобы внутри квартиры можно было прочистить, а для подвальных помещений есть еще толще 15 миллиметров толщина, но те стоят 2 тысячи 2 400, есть 1900 есть и 7 метров, есть 15 метров но они более толстые и более дорогие. Вот на такой цене я сошлась.